Артемьев, масло масляное И в продолжении по PS Toyota Avensis мы ее забрали Сейчас То есть забрали в хорошем состоянии С автосервиса Чуть попозже я ее досниму Но сейчас мы займемся рулем Я купил вот такую вот оплеточку, Достаточно интересная То есть Ну на Алиэкспресс их можно взять за копейки Я купил в нашем обычном автомагазине Я ссылочку сброшу на Алиэкспресс там от 100 рублей до 300 сейчас будем делать руль руль я сейчас сниму, покажу То есть в будущем вдруг кому-то это пригодится, кто будет приобретать эту машину что ничего страшного здесь не было просто обновим ее вот такой он, вот так вот он сделан для своего пробега это нормально пробег здесь честный и вот он вот так выглядит сейчас начнем зашивать его Трудом она налезла сюда. Сейчас буду шить ее и показывать в процессе. Не забывайте, то есть про рисунок, если он у вас есть, то есть чтобы он как-то хотя бы симметрично смотрелся. Я первый раз забыл, пришлось потом по новой натягивать. Плотно сидит. То есть практически не двигается. Вот здесь делаем небольшой стежок. То есть второй протягиваем. Второй протягиваем. Ну в принципе начинаем шить В принципе пошли первые стежки Сейчас мы их будем потихонечку делать И в процессе я там буду показывать Сейчас вот так наживляем И потом нужно будет подтянуть их Прошло минуты 3 Вот она уже вот так получается Мы их подтягиваем слегка И шьем 3 витка сделали Подтянули Шьем три витка сделали Подтянули шьем Вот в принципе небольшая часть завершается сейчас мы ее поправим ну, вот так интересно получается прошло примерно минут 20-30 шов обретает свой внешний вид почти закончил тут главное я понял что не нужно торопиться и как бы все нормально будет делаю первый раз и тут в принципе все понятно закончил вот так вот интересно получилось то есть где-то за минут 40, наверное, управился. Сейчас уже повечерело у нас. Так на досуге можете взять себе на вооружение. Ссылку примерно на такие же оплетки я оставлю в комментариях. Перуль преобразился. Я еще взял с серыми вставками под цвет салона. Но днем это значительно интереснее выглядит. Ну а с вами был Артем Артемьев. Масло масляное. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.